Всем привет, меня зовут Макс Риск. Хочу попробовать приложение по названием Линго Лево. английский язык с мистером Lingo Leo. Итак, теперь разошел, зарегистрировался а, ловный новичок. Ловный, значит, будем кого-то ловить, чтобы есть. Дать кто. Сытность левом вообще 0. Вообще он голодный уровень языка. Бэтингер. Наверное, он новичок. пройти тест на уровень языка. Изменить уровень языка. Уровень еще 26 бал к Фрикадельки. Чтобы дать им покушать, нужны фрикадельки. Нажимаем, ничего не получается, слушайте. Ладно, нажимаем пройти тест на уровень языка. Инструкция. Нажмите на кнопочку, чтобы выбрать правильный вариант. В продолжении. Хм. Время нет. Выберите правильный вариант. Время он here some is is how good my friends were good to schemes were are no, I не знаю, how good is going <laughs> we'll to попробуй <laughs> так давай здесь 15 заданий выполняем это все будет чеки-буки it is books давай так вот напишем this books very interesting I attack in v in v. I would in v libraw in v v enter. Ну okay, hi would v enter. Посмотрим. Правильно правильно. N is a breathing woman. Look and she? Ой, тоже чем. Look and here's. I would here. Here's how it is. She is uh, wearing a boot booting full dress food wear flower, flower. he have a big car, he have a big car, is yes, her car is in the um, I would not spinning про, какая-то декоренченность к машине. Ой, что такое? Все уже. 5-15. Это еще долговато, как понимаю, и тис is... Ну, правильно, думаю, так буду. Выход с Куркс из В. Ленинг Рома В. Атабло из... Из Ин В. Из Ин Scoring? I don't know. My son is uh, working on Flame Now. I'll that Flame TV Now. It is a very uh, working for She works uh, Live days a uh, week. She don't work at the baking. No, not work хаву так вот work she she reads a book big... правильно так вот 815 из б-д-хи-с-м с э из в бутыл вот вот Вода. в бутылке прикольно в бутылочке наверное но it is you can have an games apple how would <laughs> you look you wet in drink now my opinions uh, holdings is a jet king uh, he likes uh, takes it, it is in it for it up it as что это такое it for how good waiting land is um, more alert how about it wet Mars land is Mars uh -huh. Mars something brothing granite how about granite все один ничего давайте как я понимаю it is in my Montre монтарс монтар хамбут брону первым имбраут так и с как он такой английский чтобы я думаю 50 минут на ролик записываем дальше не уже какой-то еще и кис м бомб и ки и хай будет у нас view day виду и ходит на итак 12 из 15 ки с What is uh, learning from time in the age of novel? They are playing football in the yard? Ну-ка, я буду футбол, как-то я знакома, футбол, фитбол, футбол. Playing games тоже можно. Ты играешь каждый день, каждый год играю. вот так написать. Your can day my football. <coughs> Аккурату в аморкинс венд Ветхаритар Вейв это Флемингс Ферликс Денами не правильно, хайбуд Посмотрим, какая у оценка Лидс Сенмур Вен Старт Аминс Фолд Вен Хилдай Старвит Катейд прикольно тема, мой Юр, как он ограничен, что-то он спалился, Это там крестик у меня еще, кстати, недалеко от вас. You want to stop. Smoking somewhere doctor dogstore small is best good. Ура, прошел. О, было тяжело. Больше штуку А1, что плохо? Спасибо, друг, теперь мы знаем твой уровень и сможем подобрать тебе при обучения твой уровень 0 Ч ⁇ Нулевой. Мединер 1. Что это значит? А в интернет сейчас. Нулевой. Как понимать понимаешь? вы знаете? Поэтому у меня средняя. Але? Уровень английского языка. Дай сюда. чем у меня такой 1? Это плохо. описание уровень владения английским 1. На сегодняшний день существует огромное количество способов изучения английского. Что плохой язык мне хорошо? Ну, так смысл Украины команды оценки обучения применяется для всех европейских и